Я пустыня и льда, в этом месте мне больше нельзя, убегаю я от тебя. Между нами постала зима, от меня ты уходишь сама, И слова это просто вода. Как будто бы яд. Мои сны за летят, И нельзя мне вернуться назад М -м -м. Не отпустит меня никогда Твое сердце и синего льда В этом месте я буду всегда